И мы с вами сегодня начинаем нашу зарядку. Я очень рада всех приветствовать. Меня зовут Тамара Дуженко. Напишите, пожалуйста, откуда вы. Вижу, что у нас очень много сегодня народу. И Татьяна, а, вижу, Турция, и Украина, и Казахстан все присутствуют. Замечательно. Мы сегодня с вами поговорим об энергии Времени. И э, точно так же, как энергия денег, которые могут нам помогать, точно так же энергия времени может стать нашим помощником на пути к богатству. И вот э, как это сделать э, наиболее, так сказать, эффективно, об этом мы будем сегодня разговаривать. Вопросы, которые мне хотелось бы сегодня осветить, это э, что мы знаем вообще про время, потому что это такая уникальная категория, когда все что-то о нем знают, да, то есть все прекрасно ориентируются вроде как в этом. И все понимают, что у нас есть 24 часа в сутки, есть какая-то, так сказать, ответственность на это время, и вот есть свое понимание времени у каждого из нас. В то же самое время мы понимаем, что энергия времени очень сильно связана с энергией денег. Каким образом будем этот вопрос с вами обсуждать? Ну и поделюсь несколькими эффективными моментами для использования времени. Вы можете что-то взять для себя, естественно, и использовать для... Своего, на пути к своему богатству, потому что на самом деле самые важные моменты – это то, о чем мы говорили с вами, примеряйте все на себя, смотрите, насколько вам это подходит, насколько вам это интересно, насколько вам это может быть полезно прежде всего для вашей внутренней настройки, для вашего комфорта внутреннего, и это очень важно. На самом деле энергию времени очень давно уже ученые как-то разбирают, решают, что это такое, что это за категория, и в тибетских трактатах даже была написана такая фраза, мысль есть время, а человек мыслит с помощью времени, то есть, опять же таки, энергию времени уже отождествляли, то есть, ее воспринимали с далеких времен и понимали, что это энергия, и понимали, что мы даже мыслим с этой категорией, да? то есть с помощью, с помощью времени мы мыслим, потому что наша мысль, она очень быстро протекает, да? то есть вот такая вот аналогия, ну, очень интересная с моей точки зрения. Каждый у нас представляет время по-своему. Единственное, что мы знаем о том, что ну, то вот какие-то вещи, которые нам даны с детства, мы их воспринимаем как догму. Да? Хотя я считаю, что вот догма ⁇ это такая вещь, которую ни в коем случае нельзя как бы брать за основу, потому что на самом деле нет догм. Мы все что-то получаем, какие-то новые знания, что-то куда-то меняется. И очень интересна такая вещь, что когда мы уходим в какую-то догму и говорим, что да, вот это так и только так, то мир нам сразу раз и дает какое-то понимание. Ну да, если хочешь так, то, пожалуйста, у тебя это будет так. И вот, понимаете, очень интересные такие моменты, которые, скажем, связаны вот с этим. То есть они как бы нам говорят о том, что догмы убери догмы вообще полностью и оставь только то, что можно рассматривать, любое вообще, любое событие можно рассматривать с нескольких позиций. Что мы знаем? Мы знаем, конечно же, про линейное время, которое обусловлено прошлым, настоящим и будущим, да? А с другой стороны, мы понимаем, что это какие-то промежутки между процессами, потому что что такое прошлое? Это то, что я вот пять минут назад уже сказала, то есть оно уже все прошло, да? А что такое будущее? Это то, что будет, и мы не знаем, как оно будет, да? То есть как оно сложится, куда оно пойдет, мы не знаем. А что такое настоящее? Интересный такой промежуток времени, и очень много сейчас об этом говорят, что смотрите... Будьте в сознании, будьте вот в этом эффекте, будьте в этой э, минуте, да, потому что вот она присутствует, да, и э, вот это настоящее какое-то, да, оно нам что-то дает, выстраивает для того, чтобы поменять наше будущее, то есть, соответственно, э, осознанность. Осознанность в моменте. Что она дает? Она дает такую уникальную вещь, когда мы совершенно спокойно понимаем, что мы закрыли квартиру, выключили YouTube там, и так далее. То есть мы даем себе отчет, что происходит. Да? И ну, естественно, что это вещь, на которую можно обратить внимание. И что, что опять же таки, если более широко посмотреть на время то оно какое-то нелинейное нам представляется, потому что, смотрите, здесь уже включаются какие-то 3D, 10D, я не знаю, сколько D, то есть логистика выстраивается, все, что мы подумали, все, что мы представили, все, что мы сделали в какой-то промежуток времени, оно нам отражается через какой-то опять промежуток времени, отражается, да, то есть получается так, что мы сформировали в прошлом, то, что сейчас происходит с нами и тогда пожалуй наши тибетские трактаты правильно говорят что мысли есть время то есть вот то что мы здесь запланировали себе то что мы здесь сделали настроили так настройку провели смотрим как это логистически выстраивается у нас и срабатывает именно в будущем, да, в другой какой-то промежуток времени. То есть, опять же-таки, какое-то другое отношение ко времени. И вот если все это брать, складывать, то тогда получается, что нельзя брать что-то одно, да, нужно рассматривать в большом количестве, в купе, обращаясь ко времени, точно так же, как, собственно, и к деньгам. И, значит, смотрим дальше. У нас получается, что энергия, энергия времени, раз уж это энергия, да, и мы это проговорили, как это еще можно понять, что это энергия? То есть это какая-то вот такая категория, потому что она очень интересная, и мы постоянно используем какие-то метафоры по отношению к этой категории. Мало того, эта категория, конечно же, не материальная. С одной стороны, мы все знаем, что такое время, а с другой стороны, потрогать его не можем, и не можем ощутить, что это и как это. да Тогда, значит, смотрим, какие здесь метафоры используются: метафоричность по отношению ко времени. Время идет, время бежит, время остановилось. Те же самые метафоры, смотрите, мы используем и по отношению к деньгам. Деньги пришли, деньги ушли, деньги э, скоро будут, деньги э, вот они у нас, ну и так далее, так далее. да. То есть вот понимаете, как э, интересно. То есть метафоричность и нематериальность этой категории э, говорит о том, что это энергия. А раз это энергия, то что? То можно ее использовать на свое благо. Вот... Э, это и самое главное, что нам нужно, да, то есть использовать любую энергию, которая вокруг нас, все пронизанное энергией, используем для своего блага. Хорошо, тогда, значит, рассмотрим еще один момент по отношению ко времени. Время идет, время идет, значит, и деньги идут, да, то есть вот аналогия происходит. Тогда, соответственно, время как идет? Время может идти быстро, и время может идти медленно. Точно так же, как и деньги. Приходят почему-то медленно или почему-то очень быстро свалилось на вас, допустим, какая-то большая сумма денег. Деньги пришли, а мы почему-то оказались не готовыми. Именно об этом мы говорили на прошлых зарядках. Готовьте себя к большим деньгам и точно так же ко времени. Делайте так, чтобы у вас была золотая середина. Нужна ли она мне, золотая середина? Если у нас получается, что мы начинаем торопить время. Что значит торопить время? То есть, допустим, там, поработали на пяти работах, нагрузили себя по полной, а посплю когда-нибудь потом, да? То есть тогда что происходит? время, оно очень жестко на это реагирует, раз вас вырубили с какой-нибудь болезнью, не дай бог, там со сломанной рукой, ногой, неважно, да, то есть время, говорит, куда торопишься, куда спешишь, сбалансируй все так, чтобы в твоей жизни все было очень, ну, очень продуктивно для тебя, а другой момент, не менее важный, это торопить время, потому что, вернее, тянуть время, значит, когда мы торопим время, вот опять же таки выстраивая все вот это, мало того, что нас может вышибить, да, но еще и мы можем остаться в безденежном пространственный какой-то промежуток времени поэтому торопить время очень даже невыгодно получается а тянуть время это тоже очень невыгодная ситуация а замедлять время то есть замедлять энергетический поток а вроде как можно а если мы замедлим время то и замедляются деньги а может быть и такое случится потому что что значит тянуть время это а, значит мы оттягиваем э, приход каких-то событий, при этом углубляясь в них в будущее. То есть, допустим, начинаем мечтать бесконечно э, по поводу того, что ну вот когда я перееду там куда-то, э, мне будет лучше, и мы там зависаем. да. То есть мы не живем здесь, чтобы нам быстрее туда переехать, а мы оттуда вытаскиваем свою энергетику. Если, э, скажем... Но это не важно, да, то есть один хочет переехать в город, другой хочет переехать в деревню и так далее, при этом забирая энергетику из будущего. Вот когда я там буду, то тогда у меня что-то там якобы случится, то есть оттяжка во времени. А о чем это говорит? Это говорит о том, что для человека очень важна золотая средина, золотая средина во всем. Поэтому смотрим, как мы относимся ко времени и расширяем свои границы, убираем догмы, мы наблюдаем за своим временем, и мы об этом с вами чуть попозже поговорим. Конечно же, энергия времени очень сильно связана с энергией денег. Вспомните, пожалуйста, нашу народную мудрость, которую однажды сказал Бенджамин Франклин «Время – деньги». Что это значит? Это значит, что время отождествляют с деньгами. Это значит, что время является такой ценностью, за которую дают эквивалент деньгами. Это значит, что деньги полностью отождествляются со временем. Ну и на практике это действительно в нашей жизни, это действительно так и происходит, потому что представьте, что... Когда мы, значит, начинаем целыми днями работать, что мы делаем? Мы в свое время меняем на деньги. И, соответственно, мы поменять можем не только на деньги. То есть вот работу мы, допустим, конкретную мы выполняем и получаем за это деньги. Мы что-то делаем, допустим, там, другому человеку получаем подарок. Мы получаем признание мы получаем еще какие-то блага за то, что мы потратили свое время, да? При этом, как мы тратим деньги, чтобы получить время? Ну, скажем, вы куда-то спешите, приходите, ну, такой простой пример, да, приходите в туристическое агентство и говорите, на, вот тебе деньги, пожалуйста, подбери мне путевку, мне важно то-то, то-то, то-то. Что ты сделал? Ты купил время другого человека, заплатив, за это и получил результат либо там скажем покупаешь какой-то курс но ну, сейчас это вот вообще очень ну понятно и актуально ты начинаешь учиться то есть ты покупаешь какой-то курс что ты покупаешь реально ты покупаешь время другого человека который уже проанализировал понял сделал выводы пропустил это через себя и, соответственно, тут тебе продал этот курс, да, то есть вот время, деньги, они таким образом взаимодействуют. Ну, я думаю, что здесь абсолютно всем все понятно, и э, я Конечно же, спрошу вас, насколько вы соглашаетесь с этой, с этой народной мудростью, с этой установкой. Она такая у нас прям вошла в нашу жизнь, время, деньги. И мы тем самым понимаем, что время настолько же ценно, насколько ценны деньги для нас. Ну и, соответственно, раз у нас есть такая связка, такая взаимосвязь между деньгами и временем, то и путь к большим деньгам можно проложить через время. А если мы берем за основу время и начинаем с ним работать, прокладывая себе путь к большим деньгам, то мы начинаем точно так же, как и с деньгами, работать со своим мышлением. Наше мышление – это вообще э, уникальная такая вещь. Мы на прошлой э, зарядке с вами об этом говорили и ставили эксперименты, поэтому вот это вот уникальная вещь, с которой можно работать и нужно работать в первую очередь, чтобы поменять свое отношение к деньгам. Э, здесь получается э, таким образом, что, э, значит, смотрите, э, очень интересно я для себя как бы нашла вот этот э, момент и предлагаю вам на него обратить внимание, потому что когда мы э, меняем свое мышление относительно денег, то у нас все получается достаточно просто. Мы выбираем негативные установки, меняем их на позитивные, и вроде как нам все понятно, да, то есть вот денег не было, деньги есть, там и так далее, да, поменяли. Мы с вами, кстати, говорили о введении привычек и обязательно о том, чтобы выгрузить из себя все вот эти негативные установки и поменять их на позитивные. А здесь, когда мы говорим о времени, у нас немножко посложнее это все почему-то получается, и я просто вот смотрю за своими клиентами вообще в целом и за собой в том числе, что интересно с этими установками работать. Они как будто висят в воздухе, они как будто въелись в наше общество, и вот выгружаются они почему-то посложнее, чем денежные установки, хотя, в принципе, значит, это то же самое, это работа со своим подсознанием. И я предлагаю вам, как одно из важнейших упражнений на пути к богатству, на пути к деньгам, проделать то же самое, что вы делаете с деньгами, то же самое проделать с временем, то есть написать табличку. Выгрузить из себя все негативные установки и э, записать, поменять их на позитивные. То есть э, мы очень часто начинаем употреблять в своей речи такие вещи, как ничего не успеваю, совершенно нет времени, э, я там опаздываю, время ускользает, времени ждет, времени нет и так далее, и так далее. Да? Посмотрите, сколько у вас этих установок. Даже не надо там вникать в подробности, откуда пришли, когда пришли и прочее. Если они есть, если вы их вспоминаете, если вы о них говорите, да, произносите их, то тогда, соответственно, их нужно зафиксировать и поменять, перефразировать, то есть поменять на позитивные. К чему это привозит, приводит? Это приводит к тому, что у нас становится по какой-то уникальной вообще возможности времени больше. Времени больше, и мы начинаем видеть вокруг себя больше, и самое главное, мы ловим больше возможностей, потому что... Опять же, -таки, если мы обратимся к истории, если мы обратимся к древности, то еще один из известнейших ученых древности Сенека сказал, только время принадлежит нам. И это действительно так, время и только время принадлежит нам, потому что мы им распоряжаемся на полную катушку ровно так как мы хотим им распоряжаться, хотим, тратим его э, на работу, хотим, тратим его с близкими людьми, хотим, тратим его на путешествия, то есть каждый придумывает э, что-то свое, и э, трата времени у каждого, она будет э, своя, и насколько это эффективно получается у каждого человека. Ну, а мы об этом поговорим. Возможно, вы просто еще дополнительные какие-то штучки себе возьмете на вооружение. Поделюсь с вами такой интересный, интересный такой момент у меня был, когда я начала взаимодействовать со временем и вообще заниматься этой категорией, то есть увлеклась, что это, что это за тайм-менеджмент, почему он вот так, почему вот эдак, а влияет ли это на деньги, то мне рассказали одно уникальное упражнение, и я его попробовала на себе. Представьте, что... То есть это смешно, но попробовать можно, работает. Значит, представьте, что вы куда-то сильно торопитесь, допустим, и вам, скажем, ну, нужно еще для того, чтобы собраться, нужно еще буквально там 5-10 минут, и вы будете полностью готовы, и все. Но эти 5-10 минут, они у вас получаются достаточно критичными для того, чтобы выйти из дома и успеть навстречу. Что я обычно делаю? Я говорю, время и пространство. Остановитесь, помогите мне. Мне очень нужно время для себя. Выделяю для себя, чтобы собраться на эту встречу. И в этот момент я как бы позволяю времени и пространству сделать так, чтобы для меня это было наиболее оптимально. И при этом Произношу, конечно же, делаю глубокий вдох-выдох, то есть я перестаю торопиться, это вот прям принципиально. И э, говорю уникальную фразу, я всегда все успеваю и делаю вовремя. И после этого я начинаю собираться, как будто я никуда не спешу. Ну, в темпе, конечно, естественно, что я просто перестаю торопиться и внутренне убираю вот этот внутренний контроль и внутреннее вот это напряжение. Это единственное, что делается. Все. И вот, этот, вот это напряжение ушло. А после этого происходят вообще какие-нибудь уникальные такие вещи. Допустим, там звонит человек, с которым ты собираешься встречаться, и говорит, ой, слушай, немножко задерживаюсь в пробке. Или там, значит, ой, ты знаешь, тут вокруг твоего дома уже нарезал пару кругов, не могу там, допустим, парковку найти. Или закажи, пожалуйста, мне кофе, я тут буквально вот сейчас подъезжаю и паркуюсь. Или еще что-то такое. То есть, понимаете, пространство и время сработало. Сработало на тебя, потому что ты с ними взаимодействуешь, ты у них что-то попросил. Следующая уникальная вещь. Пожалуйста, поблагодарите, попробуйте, попробуйте, и после этого я говорю, я благодарю тебя, время и пространство, я всегда все, то есть и завершаю этот этап, я всегда все успеваю и всегда все делаю вовремя. Эту фразу я нашла э, тогда, когда смотрела биографии и расписание богатых людей, и они эту фразу очень часто используют в своей жизни, буквально прямо вот, э, ну, Встают и как мантру, да, я всегда все успеваю, всегда все делаю вовремя. Она такая, фраза это уникальная, которая позволяет нам везде успевать. Ну и, конечно же, мы работаем со своим мышлением. Следующий. Момент очень важный, о котором мы с вами буквально вскользь поговорили на прошлой зарядке, это наше расписание дня, это эффективность, эффективность нашего, использования нашего времени, буквально как важнейший из факторов накопления нашего богатства. Да? То есть о чем это говорит? Ну, я выделила здесь наиболее активное и наиболее интересное время, и обращу ваше внимание. Потом мы с вами посмотрим, как это взаимодействует с биологическими часами нашего организма. Ну и кому будет интересно, конечно же, можете это взять для себя, для своей корректировки своего времени. Значит, самый активный период еще раз подтверждается ну, в очень многих источниках о том, что с 6 до 12 это самый активный период, времени нашего организма. Почему? Потому что в это время работает долгосрочная память, и все, что вам нужно прописать, это планирование великолепно, это какие-то наметили дела не только на день, но и на месяц, на год там и так далее, да, то есть это вот прямо очень золотое время. Это золотое время для того, чтобы можно было Просто посидеть, помедитировать или просто подумать о том, как я иду, куда я двигаюсь, правильно ли я выбираю путь. Это, конечно же, уникальное время для того, чтобы проснуться и получить радость от всего земного, потому что все просыпается и приветствует солнышко. И вот эта вот радость, которая витает в мире в утренние часы, она нам дается абсолютно даром, то есть вся природа нам дарит вот этот вот заряд, вот этот заряд, и мы энергетически можем получить не просто заряд, но еще и заряд радости для своего, для своего движения вперед и самое главное для своей активности в течение дня. Поэтому вот этот период очень важный, очень интересный. С 12 до 18 это время координации и собранности, конечно же, оно хорошее в течение дня, его можно использовать и хорошо взаимодействовать с, значит, с другими людьми, потому что, ну, хорошая координация, собранность у нас идет в это время, и мы можем назначать всякие разные встречи, и все получится замечательно. Но нужно учитывать один момент, что в это время... Очень хорошо работает оперативная память, то есть если вам нужно быстро решить что-то, да, быстро договориться, быстро принять решение, что-то вот перестроить, да, оперативная память она прекрасно работает в это время, поэтому можете использовать для каких-то срочных, неотложных дел, для решения чего-то такого срочного. Конечно же, с 18 до 23, представьте, что мы встали там в 5-6 часов утра, ну и продуктивность уже, естественно, снижается, и хочется просто отдохнуть, маленько расслабиться, отдохнуть, побыть, так сказать, уже там со своими близкими, естественно, что в это время всякие там ужины назначаются, встречи назначаются, такого порядка, когда вы можете просто расслабиться. И с 23 до 6 часов, это время глубокого сна, это вообще э, золотое время, опять же таки, так же, как и утренние часы, потому что с 23 э, до часу ночи эти два часа дают нам... Э, очень большой поток энергии, то есть у нас вот эти два часа являются основными для регенерации, для восстановления организма, то есть за эти два часа организм считает, что он уходит очень сразу в глубокий сон и считается, что он проспал не 2 часа, а 4, то есть все умножается на 2. И вот это нужно иметь в виду, если вы хотите использовать этот момент и реально хорошо отдохнуть, то вот в это время лучше всего поспать. Ну и, соответственно, когда вы пораньше легли, вы, естественно, достаточно легко встали утром, выспались, и вам хорошо. И вот это все прекрасно подтверждается работой наших органов, внутренних органов нашего тела. Поэтому вот эти часы, о которых я сейчас говорю, они называются биологическими ритмами дня. И когда человек использует это, то есть он начинает более эффективно использовать свое время, потому что оно используется по назначению. Что значит по назначению? Сама природа так задумана. Значит, время нам дали 24 часа, еще и рассказали, как с ним, как с ним взаимодействовать, как с ним пользоваться этим временем. Наша задача только взять. А мы начинаем это все каким-то образом менять. То есть на самом деле в природе все очень просто и очень все гармонизировано. Если мы будем смотреть на природу, то она сама нам ответит на все вопросы. Так вот, расписание дня и использование 24 часов, которые нам даны природой, природа нам все их и расписала. То есть вот опять же таки смотрите, с 5 до 7 это работа толстого кишечника тонкого кишечника, извините, у меня прямо это самое нарисовано. Посмотрите, пожалуйста, это как раз-таки, когда нужно попить водички. Ну, понятно, что если вы спите в это время, то вы водички не попьете, а для нашего кишечника нужно попить водички. То есть вот это время, когда мы можем... Значит, наиболее эффективно запустить тонкий кишечник – это тогда, когда мы проснулись, попили воды, сделали упражнения, сделали пробежку, то есть поразмыслили о своем сегодняшнем дне, возможно, даже что-то написали интересное для себя и э, начали готовить там, допустим, завтрак, и, соответственно, позавтракали. До 9 часов нужно обязательно позавтракать. Почему? Потому что э, здесь работает желудок, и желудок работает активно. Если вы хотите, чтобы желудок все, так сказать, переработал и вам помог, не забрал энергию, то есть и не сказал, что ты знаешь, я и так тут уже устал, и я еще хочу поспать, да ты меня тут еще и едой нагрузила, в общем, все, пошел-ка я спать. На самом деле это его время, поэтому он будет совершенно спокойно все перерабатывать и давать вам возможность энергетически еще и наполняться активные активные вот эти часы про которые я говорила они подтверждаются работой селезенки потому что селезенка у нас отвечает как раз таки за активность смотрим что дальше дальше подключается наше сердце а что сердце это значит соответственно наше взаимодействие и вот мы вот в этот промежуток, про который я вам говорила, сердечный да, промежуток, опять же, работа тонкого кишечника включается сюда же, следом с 13 до 15, я думаю, что вы все видите этот слайд, и мы на сердечной чакре взаимодействуем, пьем водичку, значит, пьем чаек, кофеек, обсуждаем какие-то дела и подписываем очень важные какие-нибудь там скажем, контракты или документы. А с 15 до 17, интересное время, ну вот оно продолжение, да, идет вот этого обеденного периода, я вот даже верну слайд, чтобы вам напомнить, это получается с 12 до 18, как раз таки, вот этот промежуток, это вот сердечная чакра, это тонкий кишечник, это э, мочевой пузырь, это почки, то есть вот оно все взаимодействует, поэтому мы здесь пьем чай, пьем кофе, пьем воду, э, естественно, кушаем, да, потому что все у нас, все органы у нас работают именно на то, чтобы нас поддержать, нас поддержать в нашем трудоемком процессе распределения нашей энергии по дню. И с 17 до 19 важное время, когда нужно по что-нибудь покушать, поужинать, уже все, и закрыть этот вопрос для себя, потому что дальше вступают в работу органы, которые не способствуют для того, чтобы переваривать пищу. И если вы покушали позже, то тогда есть такая большая вероятность, что вам просто спать захочется, и все, да, то есть вы на какой-то период времени не сможете дальше взаимодействовать. А вот с 19 до 21 это время расслабления и время близости. Конечно же, здесь уже каждый по-своему использует это время. Я, допустим, с 19 часов ухожу на тренировку, до 20 мы с девчонками бодифлексом занимаемся, потом идем в кафе, обсуждаем наш день или там какой-то промежуток времени, каждый рассказывает о чем-то очень интересном. То есть вот время расслабления и близости. Значит, меридианы трех обогревателей 21-23 – это время отдыха. И это время подготовки для того, чтобы подготовиться вам к следующему дню. То есть здесь вы можете что-то себе набросать, какой-то планчик на, допустим, на завтрашний день, сориентироваться. Вы можете просто отдохнуть, полежать и так далее. Но скажу еще один секрет, вот очень интересный вот этот вот переход между 20, около 21 часа, вот 21 где-то, 21.30, вот так, вот это время, оно очень интересное, потому что вот этот переход, он дает возможность небольшой какой-то активности, и кажется, как будто бы ты... Уже сова, и вот у тебя уже начинается что-то такое, как будто бы, э, работа началась. На самом деле э, здесь происходит следующее. Если вы давали себе отдых, то во время вот этого отдыха э, вы немножко переключились, переключились и... Э, Возможно, к вам пришло какое-то осознание очень интересное. Запишите его, просто запишите, и все, не вдаваясь в подробности, потом утром к этому вернетесь, у вас будет гораздо больше сил, и вы гораздо больше сделаете. Ну и 23 и 5 часов утра, смотрите, это желчный пузырь, который которым нужно отдохнуть, и он готов к регенерации, и он готов к тому, чтобы вам помогать набирать сил. Это печень, которая готова к очистке, к сну, и чтобы вам все, опять же, очистить ваш организм и вам помочь. И, конечно же, наши замечательные легкие, которые во время глубокого сна восстанавливаются и потом мы их можем использовать уже на полную катушку но вот здесь есть еще один тоже уникальное время в 23 23 30 вот этот промежуток когда люди тоже сваливаются в понимание того что якобы это сова вот здесь есть чуть-чуть какая-то активность вот представьте его вот здесь отдохнули 21 23 и Опять же, мозг переключился и что-то вам выдал такое интересное, связанное с вашим творчеством, связанное с вашим пониманием действительности вы. О, Эврика, вот, ко мне мысли приходят только среди ночи. На самом деле это не так. То есть вам дали подсказку какую-то в этот момент, и ваша задача ее зафиксировать, эту подсказку, чтобы она вам дала возможность, и вы развили эту подсказку уже с 5 до 7, вот ваше время, вот это вот, когда наиболее активно, активность идет организма. Вот таким образом биологические часы еще и подтверждаются тем, что, смотрите, если мы это все используем, то мы знаем и еще одну вещь, это потребители и генераторы нашей внутренней энергии. То есть, что является потребителями из наших органов, и что является генераторами внутренней энергии, и что мы можем использовать, опять же таки, для своего блага и как. Самый большой, самый большой потребитель энергии в нашем организме – это, конечно же, мозг. И что вообще с ним делать? Потребляет и потребляет энергию круглыми сутками, короче. Вот. На самом деле с ним очень легко взаимодействовать, потому что мозг, он, ну, его можно чуть-чуть обхитрить. То есть что он делает? На чем он потребляет энергию? Он потребляет энергию на том, что мы зависаем либо в прошлом, либо в будущем. То есть он потребляет энергию, когда мы включаем стиральную машинку. И начинаем, уходим в прошлое и начинаем, вот тот сказал, этот не сказал, этот там придумал, а если бы я вот так, да было бы вот эдак и так далее. То же самое в будущем. Включили стиральную машинку и пошли мечтать вот это, а вот это, а туда, а где мы-то вообще. То есть, а это забирает вообще самое большое количество энергии. Значит, как с этим быть? Ну, люди обычно говорят, ну как, ну я вот не могу, я там думаю о том, что я там сказал кому-то или о том, что мне там надо будет сказать кому-то. Я же должен это все продумать, смотря как вы это продумываете. То есть если вы зависаете в стиральной машинке, она очень легко можно с ней взаимодействовать знаете такое есть упражнение переключение то есть что наш мозг делает вот допустим вы задержали дыхание он говорит о объект перестал дышать надо отключить и надо отключить вещи которые сильно потребляют энергию и включить энергосберегающий режим. Ну, все точно так же, как на телефоне, на компьютере, вот то же самое. Как это сделать? Значит, перестать дышать. Вот смотрите, есть, значит, четырехугольник, да? Вот вы нарисовали для себя четырехугольник. При этом вы дыханием его делаете. То есть вы, допустим, дышите, набираете воздух на какое-то количество счетов, ну, скажем, возьмем 5 или 6 да, ну, у нас четырехугольник же, потом не дышим 6 раз потом выдыхаем 6 раз и потом опять не дышим 6 раз закрыли четырехугольник выглядит это просто допустим раз два три 4 5 6 вот я вдохнула на 6 то есть задержала дыхание на 6 выдохнула на 6 и задержала дыхание на 6 И вы переключились, автоматически переключились и ваша стиральная машинка остановилась. Все. Вы можете уже думать о чем-нибудь таком, что вам очень сильно полезно. То есть вот так это работает. Значит, второй потребитель, ну, здесь еще можно, знаете, что используют, опять же, переключение мозга, здесь используют всякие разные упражнения, допустим, которые сложно сделать. Ну, вот вы на одной руке, там, допустим, сделали, ну, скажем, нолик, да, то есть окей, да, а на другой, на другой руке победу, и, значит, вам нужно быстро это поменять, то есть вы сделали хлопок, и быстро это поменяли как только вы начинаете давать задачу своему э, мозгу он тоже тоже переключился и давай так что-то мне объект вообще какой-то задачу поставил дай-ка я переключусь да? Вот второй потребитель и потребитель энергии наше внутреннее ⁇ это желудок, который, конечно же, мы понимаем, то количество еды, которое мы едим, насколько качественную мы едим еду и насколько часто мы ее едим, в зависимости от этого мы себя хорошо или плохо чувствуем, потому что любое переедание, набрали там бешеное количество еды, естественно, что после этого говорит наш организм. Слушай, ты меня перегрузил, и вообще я... Включил полную турбу тут в работу, у меня энергии столько уходит на переработку этой еды, поэтому я должен отдохнуть. И вам вдруг спать захотелось да, после сытного обеда, полагается поспать. И, значит, третий потребитель нашей энергии – это мышечная система. Она работает очень интересно. Как только мы ее подключаем и начинаем двигаться, развивать что-то, да, то есть э, тянуться, делать зарядку и так далее, то она работает нам в плюс. То есть она сразу нам выдает энергию. Как только э, мы, наоборот, э, Садимся и ничего не делаем, ну, то есть на компьютере там и так далее, то есть мышечная система, она не работает, она сразу у нас начинает потреблять энергию, потому что она не в работе. Обратите внимание на это, возможно, вам, ну, то есть когда вы будете уже что-то делать, вы уже сориентируетесь, когда вам переходить, допустим, на то, чтобы немножко размяться, когда вам нужно повзаимодействовать со своим Мозгом, когда вам нужно взаимодействовать со своим желудком и в каком количестве, в каком качестве, насколько часто. Потому что когда мы начинаем сильно-часто кушать, то же самое там заедать, запивать бесконечно, да, то тогда, естественно, мы очень сильно много заставляем организм потреблять энергии. У нас есть генераторы внутренней энергии, это, конечно же, наши легкие. И хочу обратить ваше внимание, что мы их так используем, что они, в общем, говорят нам о том, что, знаешь, что-то ты меня тут используешь <laughs> не на полную катушку, а я бы мог тебе помочь в том, чтобы наполнить энергией. Мы дышим сокращенно и не полностью даем организму напитаться кислородом. То есть немножко глотнули, и все, и пошли дальше. Или там задержали дыхание, и все, и опять же у нас... Естественно, что генераторами внутренней энергии будет наш режим дня, о котором мы только что с вами говорили, ну и сон, с помощью которого мы можем восстановиться, его скорость, его качество, его восстановление сна. То есть оно тоже будет способствовать тому, чтобы... Мы восстанавливались. Так вот, значит, относительно самого главного генератора внутренней энергии – это легкие. Я хотела бы вам показать пару упражнений, которые вы можете тоже взять в свою жизнь, когда, допустим, вам нужно получить побольше энергии, и э, на самом деле я думаю, что вы очень много слышали о всяких разных упражнениях, связанных там, с задержкой дыханием, э, с балансировкой дыхания, то есть ну, вот что-то такое э, изобретают, там, допустим, известный ученый Бутейко там, изобрел свой способ, их, их на самом деле очень много, всяких разных способов, как с помощью дыхания э, увеличить э, количество своей внутренней энергии и как с помощью дыхания можно стать более активным я вам покажу пару упражнений значит первое упражнение выполняется самый простой вариант это когда вы допустим сидите на стуле вы руки положили на колени если вы не можете там ну занять другую позу дату то тогда вот это вот очень простая поза руки на колени ладошками вниз если вы можете то тогда вы садитесь либо в позу «Лотос», ну, так как сможете, не обязательно здесь, либо, если кто-то может, то э, садиться на колени – пятками упираясь в ягодицы, да, то есть вот садиться плотно. Немножко по-разному действует во всех этих позах, немножко по-разному реагирует наш позвоночник. А, соответственно, позвоночник у нас как раз-таки и распределяет эту энергию, это струна жизни, и, ну, в общем, немножко по-разному. Но самый простой способ, его можно вообще выполнить и в любом абсолютно офисе там где вы находитесь ничего в этом такого нет то есть это вот такая легкая разминка это упражнение на дыхание я сейчас встану чтобы меня было видно и покажу вам значит смотрите руки у вас на коленях как мы сказали да и вы делаете вдох сводя лопатки назад и немножко голову вперед а когда вы делаете выдох, вы наоборот вперед сводите плечи и опускаете немножко голову. Тем самым вы выдыхаете все из легких. То есть здесь лучше, конечно, если у вас открыт рот и вы прямо на полную дышите. Вы делаете... То есть вы делаете глубокий вдох. Прямо полной грудью делаете вдох, сводя лопатки. И делаете сильный выдох, как бы выжимая все из легких, все, что там осталось или накопилось. Это упражнение сейчас вообще в моде, оно очень интересно, еще и помогает в определенные вещи, когда, если что, то вдруг с легкими. И второе упражнение, я думаю, запомнили, да, первое. То есть у нас получается... И второе упражнение, которое мне хочется вам показать. Значит, смотрите, у вас ладошки и э, пальц, пальц большой отставлен, и вы кладете большим пальцем назад, э, делаете руки вот так вот на плечи, ставите. И, э, значит, дыхательное делаете упражнение. Э, поворот налево головой, вы делаете вдох, направо выдох. Фух, фух. Вот такие два упражнения. Они очень легкие, вы можете их выполнять, хоть сидя, хоть стоя, хоть, как я сказала, если садитесь в пользу лотос, то есть у вас просто побыстрее пойдет вот это вот взаимодействие внутри организма, и побыстрее организм наполнится, легкие наполнятся воздухом. Вот, то есть можете использовать. Ну и сейчас у нас осталось еще с вами немножко времени мы с вами поговорим о том, какие можно сделать эффективные вещи для себя, связанные со временем. Итак, точно так же, то есть вот я аналогию с деньгами провожу совершенно сознательно, чтобы вы понимали, что эти две категории очень сильно взаимодействуют между собой. Значит, что нам желательно сделать? Провести аудит своего времени. Что это значит? То есть мы пишем свое расписание. В течение дня э, наш подъем, часы работы, сон, отдых, и, э, значит, все это вымеряем по будильнику, то есть включаем будильник, и э, заводим его и смотрим, сколько времени я сплю, сколько времени мне требуется на то, чтобы встать с постели, чем я занимаюсь дальше, э, соскакиваю и бегу или делаю зарядку, что я делаю, сколько времени я трачу на подъем, то есть кто-то с постели не может иногда встать там полчаса или час, потому что уже завис в телефоне э, и так далее. Сколько времени я трачу на работу, э, сколько времени у меня уходит на сон, на отдых и... Самая важная категория, которую нужно отследить, это пожиратели времени. Пожиратели времени для каждого будут свои. Для кого-то пустые разговоры по телефону, для кого-то это будут соцсети, для кого-то... Ну, просто вот зависли и не смогли дальше ничего и тоже будут считать это пожирательным времени Подумайте, посмотрите, пожалуйста, сколько времени вы тратите там на ответы по соцсетям или вы просто зависаете, потому что вам ссылка там, ссылка туда, ссылка сюда и вот и все, и пошли по этой ссылке, да. Обратите внимание, это все очень легко выписывается, то есть вы заводите будильник и в течение дня просто отслеживаете все куда вы тратите свое время, прям вот записываете это. Что вам это позволит сделать? Конечно же, вам это позволит э, скорректировать ваше время. И вы будете знать, что вот на этом мне нужно, вот здесь мне нужно сократить, а здесь мне нужно увеличить. Это то же самое, когда вы производите аудит своих денег, и то же самое, записываете там, решаете, смотрите, ага, вот эту статью мне надо сократить, а эту мне нужно э, увеличить за счет вот этой статьи. То есть, Элементарный аудит времени уже дает эффективность использования в течение дня и увеличение вашего времени для вас же самих. То есть вот такая вот вещичка, ее можно проделать, допустим, в течение нескольких дней. Если у вас дни одинаковые, то вы можете... Там один-два дня, и уже вам все понятно. Если у вас дни постоянно разные идут, да, то там по расписанию по-вашему, да, то вы можете в течение недели это, допустим, проследить, и тоже уже станет все абсолютно понятно. Здесь ясно, есть какие-то вопросы по этому? <coughs> то есть ясно все с аудитом времени. Попробуйте, сделайте интересная такая штука. Очень много осознаний дает, да, то есть куда я трачу свое время. у надо же, то есть вот такие моменты случаются. Значит, еще одной штучкой хочу с вами поделиться, это составление планов. Что такое составление планов? Вот самое лучшее, когда мы начинаем составлять планы именно вечером. Вот э, в то время золотое, там, 21-23, вот в эти два часа мы пишем э, самые главные задачи э, на завтра. И, значит, выделяем, прям подчеркиваем, выделяем, ставим галочки, пишем «Важно». важно». Значит, э, написали это все, зафиксировали. И, вы знаете, я хочу обратить ваше внимание, э, что я попробовала. Я попробовала, что, чтобы вот более эффективно было это все, это именно ручкой в блокноте э, написать. Почему? То есть это не исключает гаджетов, это не исключает телефон. В телефон вы там забили какие-то вещи, все. А, а вот почему именно ручкой в блокноте или там на листочке, как вы что-то ведете, да? То есть что у нас происходит? Показываю. Ваша ручка в ваших руках. И вы пишете, когда вы даете задачу, ставите перед своим подсознанием. Мне завтра нужно сделать вот эти важные дела. Вот вы записали в блокноте и пометили. Важно, вы пометили это ручкой. Вы поставили задачу перед своим подсознанием. И ваше подсознание э, получило эту задачу и начало работать. Что делает э, дальше, а что мы делаем? А мы говорим, так, все, подсознание, ты работай, я пошел спать. Пошел спать, утречком происходит уникальнейшая вещь, когда вы встали утром да, и посмотрели на свои вот эти планы, и ваше подсознание это работало, и вы, о, Эврика, вот это надо с этим совместить, это с этим, это с этим. Прекрасно, забиваю в телефон, чтобы у меня это было под рукой, и пошел. Ну, там компьютерные всякие эти вещи, режимы дня, это ничего не отменяет. Это просто вот для вашего, ну, такого ускорения, что ли, потому что когда наше подсознание нам подсказывает, оно иногда подсказывает еще очень шикарные вещи. А тут мы с коллегами собирались и обсуждали вот распорядок дня. И, значит, еще одну вещь интересную я услышала, хочу с вами поделиться. Значит, делают люди таким образом, то есть написали вечером вот это вот важные дела свои срочные на завтра, да, закрыли эту страницу, дали задачу своему подсознанию, а утром, когда встали, не открывая эту страницу, то есть не заглядывая туда, написали все, что вам надо, и здесь идет вообще шикарнейшая просто корректировка, то есть что-то уходит, что-то ненужное, не что-то там с чем-то совмещается, ну, то есть какие-то вообще потрясающие вещи происходят, а, говорят, что давайте вот, в общем, решили, что будем пробовать все. И еще один момент, на котором я хотела обратить ваше внимание, это, конечно же, то, что мы очень много берем на себя каких-то вещей, которые подчас занимают огромное количество времени нашего, а мы выполняем в итоге работу часто даже не свою, часто чью-то. А еще чаще только из-за того, что мы не умеем делиться, не умеем попросить помощи, не умеем просто элементарно делегировать какие-то свои полномочия. Потому что здесь тоже можно это решить достаточно легко. Когда вы пишете свои задачи на день, вы пишете... Только моя ответственность, то есть только вот это для меня важно, и это должен сделать только я, больше никто не может этого сделать. А вот это я могу попросить помощи у друзей, у знакомых, там, у приятелей, неважно. Вот здесь это то, что я смогу делегировать. На самом деле научиться делегировать ну достаточно легко, это можно только попробовать, и вы поймете, что вокруг вас куча людей, которые могут вам помочь что-то выполнить, а это еще и получается гораздо продуктивнее, чем вообще мы, в принципе, даже могли себе представить. То есть вот с вопросами делегирования я на самом деле очень давно столкнулась, потому что, работая в туризме, люди приходили и говорили что ну вот очень хочу поехать отдыхать куда-то там э, и так далее но вот но ну не могу свою компанию оставить ни на секунду потому что а вдруг без меня что-то не так а вот там я там контролирую а вот как же я не буду контролировать а вдруг что-то не получится и разговаривая с людьми мы говорили, а попробуйте ну, попробуйте вот делегировать да ненадолго доверить ответственность у вас люди будут более ответственные в вашей компании попробуйте вот так сделать а вы уедете ну на три дня то есть всего лишь на три дня и просто проанализируйте что здесь произошло да? когда люди понимают что ничего за три дня не произошло они позволяют себе уехать и, и таким образом учатся делегировать и на семь дней там и на 10 и так далее то есть вот эта функция делегирования она очень полезна и Богатые люди ее, естественно, используют на полную катушку, потому что делегирование вообще очень полезно во всем, просто. И когда ты руководитель, и когда ты, допустим, что-то делаешь в семье, и когда ты свое предприятие выстраиваешь для более эффективной работы, ну то есть она просто вообще такая золотая вещь, которую которой стоит обучиться и применять ее для своей жизни. То есть я очень люблю делегирование, и ну, поскольку пропустила через себя, я понимаю, насколько это дает более эффективно работать и использовать свое время. Значит, о чем мне хотелось бы, я основные свои вещи все закончила, все вам рассказала, естественно, задаю вам вопрос, что, как, понятно, непонятно, будете ли что-то применять, полезно, не полезно, какая вам пришла информация, вопросы, вопросы, может быть, Скажите, пожалуйста, что вы хотели бы, или что-то может быть непонятно, я сейчас поясню. И хочу анонсировать следующую нашу зарядку, потому что мы продолжаем тему времени, и мы поговорим о времени с точки зрения мужского и женского подхода. Тоже интересные моменты, поделюсь своей информацией, поскольку, значит, вот мужчины и женщины очень часто по-разному реагируют и, соответственно, составляют по-разному свой распорядок дня. От чего это зависит и с чем это связано, конечно же, мне с удовольствием хочется с вами поделиться, ну и потом пообсуждать в чатах, как это вообще так или не так, как вы это думаете, да, может быть у вас какие-то другие мысли, то есть вот поделюсь вот этим моментом и, конечно же, поговорим дальше об энергетике времени, но с точки зрения мужчины и женщины. Вот такую вот э, интригующую вам э, даю вещь, на, то есть анонс на следующую зарядку. У нас две минутки, пожалуйста, скажите, какие у вас вопросы. Я благодарю, Асия, пишите, что полезно, это здорово, здорово, хорошо. Чат разблокирован, пожалуйста, пишите вопросы, задавайте вопросы, если у кого какие вопросы возникли, с удовольствием отвечу. Всегда меня спрашивают про э, жаворонков. Запись, конечно же, будет. Я запись веду, естественно, ее выложат. Значит, про жаворонков очень часто спрашивают и про сов. Э, изучала, специально изучала этот вопрос, потому что очень часто его задают. Э, разница между совой и жаворонком обычно идет два часа всего лишь. И это только, ну я вам, во-первых, показала, от чего она зависит, то есть там можно попасть в такой период, когда э, что-нибудь такое интересное, творческое выдает наш э, мозг отдохнувший, и мы считаем, что о, все, пора делами заниматься вместо того, чтобы спать, то есть вот так вот, поэтому э, есть такой нюанс. И попробуйте рано вставать, и вы поймете пользу ранних подъемов. Поэтому вот так может быть, что вы поменяете просто свое отношение и уйдете на более ранние подъемы, превратившись вдруг в жаворонка, и поймете, что на самом деле электричество нам дало возможность просто-напросто поменять вот это вот отношение к своим биоритмам, а на самом деле небольшая разница вот в отношении ну если биологически брать то разница не очень большая между людьми то есть она вся укладывается в какие-то ну, по -по понятные для нас временные размеры я вас благодарю всем большое спасибо всем огромная благодарность за нашу зарядку всего вам самого доброго я выключаю запись